В России активно строят не только новые дороги, но и мосты. А ведь каждый крупный мост — это сложное инженерное сооружение. В Сургуте забили первую опору нового, второго моста через реку Обь. По выкладкам местного правительства существующий мост работает с трехкратным превышением нагрузки, а новый закончит через 42 месяца. Главгосэкспертиза России одобрила проект моста через Каму в Татарстане, который станет частью реконструируемой трассы М7 «Волга». Нынешняя дорога идет через плотину Нижнекамской ГЭС и фактически через город Набережные Челны. Новый же мост длиной 1300 метров запроектировали ниже по течению, села Котловка, неподалеку от впадения реки Вятка в Каму. Заодно предстоит построить и объездную дорогу у Нижнекамска и Набережных Челнов. В Муромском районе Владимирской области ставят мост через Аку. Это будет вантовая конструкция длиной 1300 метров. Промежуточные опоры уже готовы. Над русловыми еще работают строители, а на правом берегу уже началась надвижка пролетов. Работы на объекте ведутся круглосуточно, а закончить обещают в середине следующего года. Самый длинный из уже строящихся мостов возводит сейчас через Волгу в 25 километрах к югу от Казани. Пролеты начали надвигать еще прошлой осенью, чтобы успеть к открытию всей трассы М12. Если старая дорога М7 обходит Казань с севера, то новая магистраль обогнёт столицу Татарстана с юга, неподалеку от аэропорта. В план пятилетнего дорожного строительства, утвержденный правительством России, вошел трехкилометровый вантовый мост через реку Лена в Якутии. Строители сейчас расчищают территорию и подводят коммуникации. Дорога соединит малоизвестные села Старая Табага и Хаптагай, однако задачи это общероссийского масштаба. Ведь мост позволит подключить к дорожной сети изолированный доселе Якутск и свести воедино федеральные шоссе Вилюй, Лена и Колыма. Еще один мост появится на новой платной трассе М11 Москва-Санкт-Петербург. Чтобы замкнуть ее окончательно и, наконец, избавить от транзитного потока Тверь, построят мосты через реки Волгу и Тверцу, а вместе с ними и новый северный обход города Твери — единственный недостающий участок трассы М11, который позволит к концу 2023 года на час сократить время в пути между Москвой и Петербургом. А напоследок перенесемся на юг, где на трассе М4 возводится новый мост через реку Дон. Сооружение длиной 1900 метров войдет в состав нового 35-километрового платного участка, восточного обхода агломерации Аксая и Ростова на Дону.